Здравствуйте, меня зовут Сергей Лысенко, я руководитель отдела аналитики WebCom Group. Как часто в работе встречаются ситуации? Давайте сделаем сайт и он вот заработает нам денег. Отлично, давайте мы подготовим рекомендации вашим разработчикам. Какие рекомендации? Давайте отвлечемся. Решили, значит, мы ремонт себе устроить. Купили самые дешманские материалы, налили бригаду в ближайшие подворотни и мечтаем, чтобы получить прямок из модного журнала. Глупо? Смешно? То есть сразу на нормальный сайт денег нам жалко, а вот потом на бесконечной переделке уже нет. Но мы отвлеклись. Что есть, то есть. И давайте работать с тем, что имеем. Есть сайт, работающий, с большего поисковой проблемы. И есть задача, нужно выжить из него максимум, не переплачивая. Давайте обратимся к Яндексу. Почему Яндекс? Он сейчас активно развивает помощь владельцам сайтов. А вот Google на это дело, мягко говоря, охладел. Но что делать с Гуглом, мы еще с вами разберемся. Заходим в панель мастера и приходим на вкладку «Представление сайта в поиске». Вот он чек-лист, что можно еще сделать. Справа пункты по центру рекомендации. И отметки, выполнено или нет. Пошли по пунктам. Колдунчик турбостраниц. Как сделать, мы рассказали здесь. А вот зачем, давайте рассмотрим. Разве неприятно занять половину страницы в выдаче, подвинув своих конкурентов? Организация. Заполните полностью все поля и получите такую картинку. Почему это важно, смотрите здесь. Если у вас нет справочники, кликаем по ссылке и заполняем. Новости. Если у вас постоянно выходят новости и вы подключили Турбо-страницы, то подать заявку можно кликнув здесь. Ну а нюансы подключения смотрите по этой ссылке. В заголовке и описания. Почему это важно, можно узнать, посмотрев лекцию в школе веб-мастеров Яндекс. А как это сделать, смотрите в описании к ролику. Там очень скоро появится ссылка на видео, как сделать тайтл в чтобы они приносили больше трафика. Сложностей там нет, но пару интересных моментов найдется. Фабыкон. Можно делать, можно нет. Ведь есть более важные моменты, которые дадут больше эффекта. Знаки. Тут все просто. Есть хорошая посещаемость и постоянная аудитория. Тут появится значок «Популярный сайт». Хорошая посещаемость с точки зрения алгоритмов. И она разная. В каждой тематике и в каждом регионе свое значение. Поэтому пытать «А сколько мне надо?» бесполезно. Смотрите на прогресс-бар и поймете, сколько еще нужно вам. Постоянная аудитория, большая глубина просмотров, ночное время, проведенное на сайте и тому подобное. И у вас есть такой знак. Сколько нужно? Аналогично популярному сайту. Но мы обязательно запишем видео, как улучшить показатели для двух этих знаков. турбо -страницы. Сделайте, как мы говорили, здесь, и у вас появится этот значок. Официальный сайт. Заполните все поля справочники Яндекса. Подтвердите права. И этот значок ваш. HTPS. Это уже мастфет для сайтов. Хотя до сих пор не понимаю, разрабатывали для защищенной передачи вводимых данных, а шифруем сейчас картинки и текст. Ну да ладно. Пусть все будет как у людей. Как это сделать наименее безболезненно, смотрим здесь. Картинки. Как развить изображение на сайте для получения дополнительного трафика, ищите ссылку в описании под видео. Как получить быстрые ссылки, читайте здесь. Но если нет желания разбираться, то смотрите наше видео. Галерея статей. Есть труба страницы будет и галерея. С товарами аналогично. Рейтинг, телефон и адрес появится сами, после заполнения карточки в Яндекс.Справочнике. То есть Яндекс за нас проверил наш сайт по своему чек-листу и поставил задачи, что нужно исправить, чтобы получать больше трафика. Нам остается лишь следовать этим рекомендациям. Кстати, раз в неделю в описании к этому видео будет появляться ссылка на материалы, как правильно делать то, о чем мы говорили выше. Так что заносите его в закладки и возвращайтесь за новыми знаниями. С вами была Академия Вовко. До встречи!